Мастер Сара, вот ученик пришел заниматься. Что он должен понять в первый год обучения? Обучение начинается с того, что он должен понимать, что такое пять элементов. Пять элементов — это базовый курс, и пять элементов соответствует пяти стилям животных. Что значит пяти стилям животных? Это подражательное кун Мы изучаем тигр, змея, журавль, леопат, дракон. Каждый из стилей животных соответствует какому-то элементу. Какому стилю животному, какой соответствует элемент? Ляпа это дерево, огонь — это журавль, земля это змея, тигр это металл, вода это дракон. То есть, когда студент приходит в классы, его задача понимать пять элементов во всем, что изучается: в движении, в дыхании в стилях животных, в положении корпуса. То есть отражение пяти элементов должно у него проявиться во всех плоскостях. И поэтому вся хореография, вся техника построена именно с этой целью. Первый класс базовый – это стиль леопарда, это дерево, то есть деревянное состояние, и поэтому комплекс изучается как дерево. Очень четко, по-деревянному, как карате. Если студент уже пришел в первый класс, то это металл. Металл – это стиль тигра и более жесткое уже положение тела, более жесткие движения, понимание силы. Третий курс – это вода. Вода – это дракон. Значит, задача заключается в понимании мягкости. Комплексы становятся более мягкие. Задача заключается в перетекании одного движения в другое. И какие-то базовые движения уже дракона. Четвертый класс это стиль огня и это жабы. Пятый класс это стиль змеи и соответствует элементу земля. То есть комплексы уже все в движении. На земле существуют все остальные элементы. Огонь, вода, металл, дерево. То есть объединение четырех предыдущих направлений или элементов заключается в отработке пятого периода обучения. это все есть... в один год изучаете? Нет, это я сейчас сказал про два года обучения. Каждый класс — это по полгода. Получается, первые полгода — это дерево, второе полгода — это металл, потом полгода — вода, потом полгода — огонь, и еще полгода — это земля, которая объединяется в предыдущие. Нужно понять, что в каждом классе изучается элемент и его выражение тела, то есть нужно форму выполнять или жестко, или мягко, или взрывом, или вращением. И вот понимание вот этих движений элементности важная задача студента. Это базовый курс. Первых пять классов, первых пять элементов, пять зверей и потом переходит студент в старшие классы. Старшие классы — это уже ручная шестого. То есть до четвертого это младшие классы, пятый класс он средний между старшими и младшими, и его задача объединить пять элементов внутри себя, потому что начинаешь с том класса, там совершенно другая задача решается. Мы будем об этом говорить чуть позже. А у всех ли получается объединить эти пять элементов? А, не, не всегда, поэтому пятый класс он может быть затягивается не на полгода, а на год, на полтора, на два, потому что здесь необходимо еще приобрести определенную хоребяк движения. То есть выполнять например, комплекс жестко, как дерево, это просто, потому что люди, в принципе, приходят как деревянные, а вот уже приобрести состояние воды или огня, это уже труд. То есть это как танец. То есть должен приобрести определенную пластику движения, мягкое движения. И это не всегда у всех получается сразу, поэтому это занимает определенный время. Поэтому мы говорим, что базовый курс от двух до трех лет. В это время изучается боевое искусство, но они, ну скажем, не совсем реальны те, которые ждут человека в поединках. То есть это подводящиеся техники приобретения способности владения телом, хореография движения, подготовка тела. В старших классах уже начинается реальные а, объяснения спайнг класса mm -hmm. Спасибо вам. Всего хорошего. До встречи.